Всем привет! Сегодня у нас монтаж рекламы. Сейчас покажу. Ребята вчера поставили кронштейны, сейчас мы повесим две рамы, сейчас мы ее будем крепить и потом будем натягивать баннер. Сейчас крепят раму. Рама готова, сейчас повесим баннер и будет красиво. Зарезаем ветровые отверстия, Нет. чтобы баннеров не унесло. Айфак, пояс монтажный. С корзиночкой. Берем уже на носку. смонтировали баннер все в порядке если вам было интересно ставим лайки подписываемся на мой канал всем удачи